Итак, сколько можно заработать на инвестициях? Вот давайте сейчас пример я составлю. Многие скажут, можно заработать на инвестициях на акциях. Но дело в том, что или акция растет, или акция падает. Когда вы открываете счет в Тинькову банке, Альфа-банке и разные банки, попробуем сейчас в России. Вот, можно, кстати, еще... Облигацию купить это лучше, чем банковские вклады. И даже может быть лучше, чем акции. Если вы хотите хранить деньги, то лучше... Ну, если полностью безопасно, если вы ничего не знаете про акции, что там нужно делать, то... Да, лучше так, на депозитах держать деньги. А на акциях нужно вовремя успеть и вовремя не успеть. Если у вас будет слишком много открытий акций, то вы запутаетесь и у вас будет каждый месяц, если будет так много продавать, покупать, там не понимать, просто так кликать, купить, продать МТС, там, акция Microsoft акция, Google акция, YouTube акция, в Тинькум там их много. В Украине тоже можно купить акции. Предложение называется white какой-то белый значок. Просто пишите инвестиции. Я вот так скачал. И я построю YouTube. Да, это он, оказывается. Я его назвал видео. и видео Если вы можете найти его, то... Желательно посмотрите в конце видеоролика. Если не нашли, все же напишите мне в комментариях. Запишу видеоролик. Так, ну там а, купить криптовалюту. То тоже так же само, как и акции. Но криптовалюта еще, наверное, чаще падает. Ведь, как я вижу, за биткоином это еще, еще более-менее сложно. Но я только биткоин купил, точнее, я уже продал его, и вижу, что биткоин снова вырос. И то падает, растет. Когда биткоин явно упадет, он, скорее всего, упадет зимой в Новый год, тогда можно его продать, и, точнее, его купить. Сейчас мне... Я его продал. Мне нужно потом его купить. Ждать это, конечно, долго. Поэтому я жду момента. Захожу каждый один раз в неделю. Может, тогда получится. Акции я пока что не покупаю. Потому что... Как-то программа... Программа глючит. Когда покупаешь акции в криптовалютные но может про другие сайты но я еще не пробовал может потом этим займусь вот насчет дивидендов дивиденды они могут просто пропасть а если купить акции то они не пропадут ведь они не могут сразу в ноль выйти, войти войти в ноль это я когда играл в это уходилось в инвестициях в ноль потому тоже ну если вы видите видеоролик можете потом найти то я там часто покупал то минус то плюс там достаточно количество роликов где-то 100 роликов там до 100 роликов можно найти если вы прямо так интересно или поиграйте но только там -то другая схема я от нее отвык вот а если хотите пассивно зарабатывать на банковских вкладах то вот такой у нас проблема одна вышла то что в банковских вкладов в России максимальное количество можно вложить 1 миллион четыреста тысяч рублей вот а если будете влаживать 1 миллион пятьсот тысяч рублей или там 2 миллиона в акции то вообще-то это безграничное количество можно влаживать все если у вас такая сумма, то нужно разделять фронты, чем просто всю сумму влаживать. Ведь когда кто-то увидит, что выложили такую сумму, скажет, ну, наверное, много, много заработаю, значит, я ему акцию как-то упадет, это как так работает. И инвестированные люди, которые говорили, если у вас больше 2 миллиона, влаживайте лучше в несколько компаний. И если у вас уже больше, чем миллион, то вложить облигации. В Украине тоже такое, есть правило. Только там, только-только, как я понимаю, развивается. Не просто там большие компании. Я не пробовал еще. Ведь там минимум нужно 100 тысяч гривен попробовать. Вот в России, я тоже тоже не знаю, напишите в комментариях. Вы хоть попробовали Облигации вот эм. вы так можете заработать на них а -а -а. открыть брокерский счет можно ли открыть брокерский счет я уже записан данный видеоролик если вы не слышали можно открыть в любом возрасте вот когда вы открываете можете там купить уже акцию в тинго банке как я понимаю, только там и есть акции и все. лихации каких-то разных банков. Ведь это лучше, чем инвестиции в банк на депозитах. Это как сохраняете. Если вам нужно собрать на какую покупку, вы хотите и немного заработать, то лучше открыть банковский счет. А точнее депозит. Да вы их сохраните можете, конечно, облегаться попробовать, если у вас огромная мечта, там примерно в рублей 800 тысяч рублей, когда она так работает, или просто протестируйте, потом уже сможете в будущем легче это сделать. Вот как-то так вот. Всем просмотр самого макс риска в конце видеоролика там вот такие подсказочки, я так думаю, не будут вот такие вот много где они справа стоят слева там везде они стоят 4 значка где видеоролики очень полезны как открыть банковский счет куда вложить тысячу рублей там разные видеоролики если у вас здесь какая-то идея напишите в комментариях я тоже запишу да и запишу ответ на вопрос ответ на вопрос тоже хотел бы записать чтобы было легче пишите в комментариях всем удачи и пока